По голове машет и говорит, а пойду лохматый. Ну, пойду лохматый, что делать? Что делать-то? Махну рукой-то пойду. Ничего, никогда, ни в какой ситуации ничего не пропало. В любой момент можно все исправить. Осознать и исправиться. Не надо рвать на с него волос. Надо просто причесаться и все. Пойду лохматый и все. Какая разница? Ну и что, что один остался? Мимо рамки прошел? Мимо рамки прошел, да. Не надо бегать на второй этаж, остановись. За Загран тебя спас. Надо было зарядить, дело по полной. На кого оформить? тебя или на персону олицетворять а с кем-то это налепить на себя маску обезличил буквально снял лицо вот это видимо надо это, а так ответить чтобы и сказал и не нагрубил не нахамил ни, никого не оскорбил и свои интересы отстоял то так и говори затрудняйся ответить сам по себе ты не самостоятельный, ты не способен сам себя отстоять. то есть ты не самодержавец не суверен наоборот надо чтобы все услышали знали и видели им лишние свидетели не нужны по факту я в их защите не нуждаюсь они мне нужны здесь, только как слушатели, очевидцы и свидетели. А у них уже статус защитника, они а сторона по делу. Коронакризис на дворе, ты что, не в курсе? Удаление в комнату и все такое. Вы мне там нужны, просто как свидетели. Молчать, слушать, наблюдать. Все. Да что ты гадаешь, если вдруг, наверное, туда-сюда бегает куда-то. Увидел его, подойди да поговори с ним. В чем проблема-то? Ты сам с ней стену выстроил, ты сам себя ограничил. Подковывайся, сам себя подковывай. Если у тебя есть, конечно, копыта для подковки. Ты понимаешь, что ты сказал? Ну, ты мало того, что имитировал ну, новые ценную бумагу, так ты еще и признался недееспособным. А я, наоборот, сказал, нет, я хочу, давайте. Ну вот захотел я так. Они мне выдали. Ты хоть слово подписи зачеркнул? Нет, ничего не зачеркнул. Один раз потерял себя. Так вот найди себя сам, обратно. Антон, привет. Александр беспокоит. Есть минут 10. Слушаю. Хочу поделиться опытом своим и вот твоего совета выслушать твои оценки. Может быть, подскажешь, как О, ты видишь ситуацию. Вчера ходил в судилище, вооружился, значит, твоим пакетом документов. Под себя их переделал немного. Ага. В чем? Я загружаю, значит, 13 ходатайств у меня было волеизъявлений. Я их в канцелярию загружаю. И в последний момент я решил, что вот эти самые мощные, там, где, значит, я требую у судьи подтвердить полномочия и отводы, замечания там на действия судьи, я их почему-то наконец на оставил. То есть я всю партию уже загрузил, там полчаса стоял, и остались вот они. И тут звонок из суда, ваше дело переносится на пятницу. И, и, и... Я такой, дайте-ка обратно, а я уже туда отправил, то есть э, она штампует, требую предъявить полномочия судьи, там 19 документов, дайте-ка обратно. В общем, я решил, э, вдруг человек хороший, а я ему не оставил совсем никаких путей отступления. Короче, вот как ты думаешь, случайно это так совпало или... Причем я уже подготовился к скандалу, там я там кратной пасты подписывался и паспорта она не спросила, когда я прочитала заголовок. То есть ни ухмылок, там ни улыбок, ничего, все так приняла, проштандовала, время проставила, именно до заседания пришел. Она в это, и, время... Ничего, то есть... а? она в это время звонила куда-нибудь? Она нет, но может быть кто-то рядом звонил. Нет, нет, ей кто-то звонил, но она сама вроде нет. Входил ты этих приставов, как проходил? Я мягкую тактику избрал, значит, я зашел, говорю, слушай, там, слаб здоровьем, давай, там, ручной досмотр как-нибудь. Э -э, по поводу матки, он ко мне докопался, я говорю, там, ну, если вообще никак, то только под принуждением и против своей воли я прохожу. Я нацепил балаклаву там, ну, типа шарщика. он про пропустил и тут же снял ее, как бы он не стал задать идти разбираться. Да. То есть в суде я ходил, как бы, ну, просто так. А? Мимо рамки прошел? Мимо рамки прошел, да. То есть он ручным сканером меня досмотрел, все там, я ему все, все внутренности, значит, портфеля показал, своего, все ключики. Очень мягко я его так обошел. И паспорта у меня не спросила в канцелярии женщина. Вот, вот этому я очень сильно удивился. Она только сказала: нужно подписать. Я взял красную ручку написал значит, от человека, живого мужчины Александра. Единственное, я косичнул, я где-то с большой буквы, а где-то с маленькой писал. Вот. Думаю, как они отреагируют на это. Значит, потом пошел наверх. Э -э -э Стой, остановись. Так. Я тебе вопрос задал. Ты прошел мимо рамки, ты мне начал рассказывать всю, всю свою жизнь. Надо было ответить. Прошел мимо рамки. Все, остановись. Я сам спрошу, чем мне нужно знать. Зачем ты мне рассказываешь всю свою жизнь? Пардон. Давай входи в режим диалога. Вопрос-ответ. Короткий вопрос, короткий ответ. Не надо мне рассказывать. не слушаю. Какой документ показывал? Требовали показывать документ? Листовый. Значит, приставы лишь потребовали, когда я поднялся за повесткой на следующий, как-то на следующее заседание. Я зашел к секретарю. Она говорит: а, хочу ознакомиться с материалами делами. Она подожди, говорит, пиши заявление, показывает подожди, паспорт. Подожди, опять ты побежал куда-то к секретарю. Остановись на фоне. Нет, приставы, приставы к ней прибежали туда, наверх. Да подожди, меня не интересует, что там наверху происходило. Я тебя спрашиваю, что внизу происходило, на, на входе, при приставах? Внизу? Он спросил, есть с собой паспорт? Я сказал, есть. Вот так было дело. Доставал мне? Но я его не предъявлял. Ну, нет, не доставал. Не надо бегать на второй этаж, остановись, я тебе еще раз говорю. Ну, то есть это важный момент, что я его не Конечно доставал? Конечно, важный. Ты это, Я тебе уже третий раз говорю, не, не убегай вперед. Не надо мне всю свою жизнь рассказывать. <звы> Так. Ты прошел пристав, получается, не предъявив документ, так? Да. Так. Дальше ты куда? В канцелярию пошел? Да, в канцелярию. 10 минут до окончания обеда я подождал чуть-чуть. Она пришла и все, начал загружать ей пакет. Заседание на какое время было назначено? На 15.30. То есть после обеда? Да. У -у -у. Так, и что, и кто там дальше? Куда ты вообще во время нахождения в здании это показывал кому-либо документ? Показывал секретарю загран. Так ты бы у тебя ты по, по заграну, получается, а этот паспорт РФ вообще показывал кому нибудь РФ нет, вообще с собой не брал. Только загран брал. Отлично. Загран за тебя спас. Так. И что дальше? Ты подал документы, тебе позвонили, ты что, их вернул обратно? Нет, я те, которые подал, уже отставил, а значит, отводы забрал и требования убедиться в полномочиях судей забрал. Я их хочу в пятницу на следующее заседание подать до заседания также. Mm -hmm. И дальше я пошел к ней yeah. за поведкой. Стой. То есть зря. Надо было сразу подать. А -а -а. Надо было зарядить дело по полной. А потом уже это, как говорится, на самом заседании просто говорить, что мне стало известно, что это было это подано вализирование. Я хочу, чтобы по нему было принято решение. Все. У -у -у. У меня просто мощная защита по, по РФ-законодательству, основанная на том, что нет пострадавшего. Что, что за дело? 20.6.1. А. Меня оформили в магазине, увезли с задержанием, с административным арестом. доставили в отделение, там оформили протокол. На кого оформили? На тебя или на персону? На персону. Ну почему, ну, почему, говоришь, тебя оформили? Ну, на тот момент я был вообще далек от этой темы. Я, в принципе, вот только уже в процессе подготовки к суду мне попали, попались вот эти вот видео твои, информация. Я То я есть, на тот момент я не олицетворял себя этим, живым. Наоборот. Ой. Не надо олицетворять себя с кем-то. Олицетворять с кем-то – это налепить на себя маску и вот, маска, это разнозначные слова. Да, не так выразился. Наоборот, расождествил себя и персону. То есть буквально снял эту маску с себя. Угу. Обезличил буквально. Снял лицо вот это в виде маски. Угу. Так, и что? Чё? В чем вопрос дальше? Я давлю в первом ходатайстве в этом в мощном. Короче, взял за основу прецедент, который там в Краснодаре или в Красноярске, не помню, женщина. Подожди, именно так. подожди. Mm -hmm. Ты сказал, ты взял, это, ты то ходатайство говоришь, что волеизъявление. Так что ты там подал-то? А, Воле Почему ходатайство говоришь? А потому что с языка еще не сошло. Uh -huh. Там же в скобочках у меня ходатайство-воле... Э, фу требования это же везде. Там, значит. Нет, не везде. Там последние документы, когда я же это... там первый, первый документ, первые бумаги были, когда я еще не соображал, что такое ходат, это, требование. Поэтому я там это mm -hmm. требование. А когда до меня дошло, что такое требование, я его в последнем документе исключил. И плюс добавил именно слова, которые проявляют волю. Я хочу, чтобы было. Mm -hmm. Поэтому ориентируйтесь всегда так. на самую последнюю бумагу. У меня постоянно был вопрос без оборота на собственность. Но, я так понимаю, без, без оборота на себя нужно писать. Да. Или это равносильно? Нет. Везде... Это означает разные вещи. Ну, значит, можно посыпаться, если мне начнет судья задавать вопрос. Там, в кавычках судья, да? Чего можно? Ну, посыпаться, поплыть. То есть я, если не разобрался окончательно, что это означает без оборота на себя, и... там, на собственность. Ты поплывешь только в одном случае. Если ты не понимаешь, что это такое, и начнешь пояснять, не понимая, что это такое. Соответственно, и... как надо, надо отвечать на вопросы, на которые у тебя нет ответа? Молчание. Молчание – это не проявление своей воли. Я Заход. хочу пояснять. Запомни, не хочу пояснять, это может восприняться как за грубость. Mm -hmm. Агрессия, да? Ну и такой, не хочу, а пришел. А че пришел тогда, если uh -huh. ничего не хочешь? Короче, Научи. нельзя вдаваться в крайности. Молчать нельзя, и скандалить тоже. Надо так ответить, чтобы и сказал, и не нагрубил, не нахамил, никого не оскорбил, и свои интересы отстоял. Ясно? Mm -hmm. Так вот, если тебе задают вопрос, на который ты не знаешь ответ, то так и говори, Затрудняйся ответить. Логично, может, мне защитник помогал составить документы. Не говори это так, может быть. Быть. не говори так никогда. Нет, это мысли просто мысли. Ну даже давай, ты даже если мыслишь, ты во-первых ты это сказал уже, озвучил. Во-вторых, ты, чтобы прежде, чем это сказать, ты так подумал. И я вот тебе говорю, даже не думай так, потому что рано или поздно это у тебя все твои мысли, что ты думаешь, они вылезут через слова. А если ты так скажешь, в этом, при черной мантии так, то отсюда будет следовать вывод, что ты обращи, обратился к защитнику. то есть сам по себе ты не самостоятельный, ты не способен сам себя отстоять. То есть ты не самодержавец, не суверен. Ясно? Это ясно. Тогда вопрос лучше, чтобы вообще не было заседаний свидетелей и ну, каких-то еще живых людей. Почему? Наоборот. Наоборот. Надо, чтобы все услышали, знали и видели. У меня... Я прошу всех всегда приходите, слушайте, будьте очевидцами mm -hmm. слушателями того, что происходит. Они наоборот, они сейчас вот этот, э, этот э, режим ввели, э, при котором они слушатели исключили из дела вообще. То есть никто не может прийти и послушать. Им лишние свидетели не нужны. А защитника можно как защитника, а не как слушателя? Можно. То, можно, да? да. Тогда что же я, получается, себя не могу защитить сам, что ли? Если защитника пригласишь? Да. Так тут тоже нет проблемы. Если ты хочешь, чтобы человек присутствовал, но при этом э, это, отстоять свою дееспособность, так сказать, быть самостоятельным, <связывая> то тут тоже нет проблем. Ты приглашаешь там, 10 человек, подаешь воле что я, я хочу, чтобы данные люди были это, защитниками данной персоны. И все, если она удовлетворит, следующим этапом говорит, что... Я в их защите не нуждаюсь, по факту. Раз уж вы их сделали защитниками, то по факту я в их защите не нуждаюсь. Они мне нужны здесь. Только как слушатели, очевидцы и свидетели того, что здесь угу. происходит. Все. Я прошу это. Я хочу, чтобы они это молчали и не вмешивались в дело. Я могу самостоятельно сам себя защитить. Угу. Вот. Но их не выперут из завода? А, -за... а, а у них уже статус защитника. Они а сторона по делу. То есть его нельзя поменять этот статус в процессе? Можно, только, только с, твоего, с твоей воли. Ну, ты... ну вот я, допустим, изменил статус на слушателя, он там чихнул, и его попросили. Стоп, стоп, а, стоп. Быть... Ой, какой слушатель? Слушатели не допускает вообще. А -а -а. Коронакризис на дворе, ты что, не в курсе? Все понял, защитник, не уточняйте, какой просто защитник? Как только ты у тебя удовлетворят волеизаявления о вступлении с дело этого защитника твоего, все, он здесь, он, он, все, он имеет право находиться. Вы же сказали, она может даже на словах сказать, но желательно, чтобы она письменно там вынесла определение. Удаление в комнату и все такое. Вынеси письменно определение, все, у тебя это в материалах дела будет бумага, что, дает, что данный там, человек имеет статус защитника, все, он может там находиться, он даже имеет право голоса, и ты уже определяешь, ты, он, он защищает это, твою персону, и ты определяешь, какие, как он вообще может это участвовать в деле. Понял. Вот, если ты им пояснишь, скажешь, что вы мне там нужны, просто как свидетели, молчать, слушать, наблюдать, все, договорились, все идешь. Не договорились? Ну, ты мне там не нужен. Я не хочу, чтобы ты за меня говорил. Uh -huh. Так, еще вопрос можно? Мне не понравилось. Понял, понял. сам спросил, можно ли вопрос. А, мне не понравилось, что, значит, я поднялся и спрашиваю у секретаря, в чем дело, почему ну, вы не успеваете или что там. Она говорит, судья занят в другом процессе. Я думаю, как так может быть, что два процесса на одно время назначено? А сам судья бегает мимо меня из кабинета, там, то в коридор тут просто ходит, гуляет, там ничем не занят. Я вот не понял этого момента. То есть, что это было. Ну а что ты поймал бы его, сказал это? Что ты, ты тут гуляешь, занят, нет? Когда, когда освободишься? Чего не поговорил с ним? Так, а если уже перенесли. Да что так... ты гадаешь, если вдруг, наверное, туда-сюда бегает куда-то? Увидел его, подойди да поговори с ним. В чем проблема-то? Я не подошел, потому что мы бы тогда познакомились, и Несколько? я бы уже не смог сказать, судей, что я типа, первый раз вижу там и так далее, и на этом основывать э, свое недоверие. Ну, хотя там есть достаточно поводов недоверять. И ты, подожди, ты что там все нафантазировал, что если ты подойдешь кому-то в, в коридоре, то ты с ним уже познакомишься? Ну, видимо, надумал, нафантазировал. Ты сам себе стену выстроил, ты сам себя ограничил. Ну, я тогда могу еще раз и познакомиться с материалами дела, и где-то его постараться выцепить, поговорить. Но уже смысла нет в момента. Он не будет с собой общаться. Надо очень очень умело с, с ними общаться, чтобы они пошли на общение. А 99% они просто уходят и все, молча. Mm -hmm. Ну, недостаточно подкован, конечно. Подковывайся. Подковывайся. Сам себя подковывай. Если у тебя есть, конечно, копыта для подков. Так, отклоняется. И понимаешь, что ты сказал? Я понял, что я сказал. Отмена. Да вон, Леонид рассказывал, говорит. Участвую это. Что-то с участковым разговаривал, Участвую, говорит, я вижу, вы где-то юридически-то подкованы. Он говорит, где ты у меня увидел подковы? No, no, no, no. Где ты увидел у меня копыток? So, ты что, меня животного считаешь? Согласен. А, смутил еще нюанс. Я написал заявление, ходатайство, волей заявление на ознакомление с делом от живого. А в повестке я обычный, обычную закорючку поставил, как в паспорте. То есть мне повестку вручили на пятницу. Я расписался. Подписал. Повестку? Повестку. А зачем ты это подписал? Сам попросил. дайте мне бумагу, что я должен прийти. Ты должен прийти? Ты так и сказал? Я не помню, как я сказал конкретно. Я сказал, я ну, или хочу какую-то бумагу, или дайте мне бумагу там какую-то. Ну, дали, дали тебе, ты там что поставил? Что, как написал? Просто подписи все, я отдал. То есть одну себе взял, одну им оставил. Но. С какой ручкой? <связывая> <связывая> <связывая> По-моему, синий. Mm. Замечательно. Ты мало того, что имитировал новые ценные бумагу, так ты еще и признался недееспособным. Все пропало? Нет, ничего не пропало. Ничего никогда, ни, ни в какой ситуации ни, ничего не пропало. В любой момент можно все исправить. Осознать и исправиться. И перевернуть ситуацию. Ну, я на пользу. Mm -hmm. Не надо рвать на себе волосы. Надо просто причесаться еще все. Знаешь, да, этот анекдот про лысеющего мужчину. Не припомню. Ну это показывать надо. но ну, я тебе так на словах расскажу. Короче этот лысеющий мужчина подходит это к зеркалу утро. Ну короче первый день. У него там четыре волоса осталось. Он такой, так один вперед, другой назад. Так этот налево, этот направо. На следующий день у него три волоса осталось. Он говорит, так, этот вперед, этот налево, это направо. На следующий день два волоса осталось. Он такой. Так, этот вперед, а этот назад. На следующий день остался один волос. Так, вперед. Не, лучше направо. Или налево, или назад. А потом рукой вот так это, это, по голове машет и говорит, а, пойду лохматый. Понимаешь, ясно к чему я, клоню-то или нет. Ну, пойду лохматый, что делать? Что делать-то? Махну рукой-то пойду. Да я тебе не про лохматый или лоханутый там или еще что-то. Я тебе говорю про то, что он оптимизм... Не отчаялся. Он вышел из ситуации элегантно, с юмором и, как сказать, с импровизацией. Пойду лохматый и все. Какая разница, куда он там лег? Ну и что, что один остался. Пойду, лохматый. Uh -huh. Так вот, эту э, на будущее судебную повестку никогда не получай и не, не подписывайся. Для начала. Потому что я-то себе могу уже позволить и любой документ, это роспись поставить. Если ты заметил, на первом заседании, я наоборот, мне сказали, типа, это секретарь говорит, сейчас я вам выдам эту повестку. Король Елена Петровна, черной мать, заявила, говорит, да не надо ему повестку не выдавайте а я наоборот сказал нет я хочу давайте и все и они мне выдали так я там расписался этот под принуждением под вашу ответственность мне нужна была бумага который бы я, это приставом показал бы ну вот захотел я так хочу в следующий раз когда приду показать приставам что есть такая бумага все они мне выдали я расписался но я расписался а, насколько я помню, красной ручкой под принуждением под вашу ответственность. Все. Это уже не ценная бумага. У тебя там си синий цвет, это ты выставил как банкир. То, ты, то есть ты имитировал эту некую ценность. Они там сейчас чуть ниже поставят роспись тоже синюю, пропишут там ННН, снился, и, короче, взыскать, и все, и отправят в этот... в, в, в, в Отвечать нужно. Если тебя и хотят вручить повестку, отвечай, говори так, это типа присылайте почту и все, ничего не знаю. Не обязан не обязан ни получать, не расписываться ни в каких повестках. Угу. Она еще спросила, придете, я сказал, приду. Ну, ошибался. <клёх> Чего? Он ошибался, говорю. Но она спросила, придете, я сказал, приду. Да не ошибался, она на, она на получал уроков. Вот если б ты. Так, если б ты так не сделал, ты бы сейчас от меня ни, ничего подобного не услышал. Логично? Тоже верно. У -у -у. Ну, какие ну, еще. Как-то можно исправить. Что исправить а что исправить? Вот эту бумагу, повестку. Ну, а как ты думаешь, они тебе выдадут? В плане. Ну, ты... Ее обратно, что ли? Ну да. Думаю, что нет. Ну, Не, ну можно, конечно, это, постараться вернуть э эту бумагу, сказать, это, дайте мне эту повестку, я хочу это по-другому расписаться. Ну, они, они вряд ли выдадут. А mm -hmm. мож можно написать воле заявления, что, ну, это пустышка уже будет. Ну, как, отозвать роспись, типа, отзывая роспись на, на такой-то повестке, ну, они примут и все. А бумага-то ушла уже. Им невыгодно тебе эту бумагу возвращать. Что они, ее, скорее всего, уже это в процессе эмиссии запустили. Mm -hmm. Ничего страшного, что ты, что ты первый последний, который расписался в ФС, что ли? Иди и ты даже, вот смотри, ты даже не расписался, ты подпись поставил, потому что там, скорее всего, это стоит этот прочерк, а внизу в скобках или слева написано подпись. Ты хоть слово подписи зачеркнул? Нет, ничего не зачеркнул. Так и подписал. Ну я растерялся в этот момент, потому что, видимо, энергетически не подготовился. Вот смотри, что означает слово растерялся. Приставка ⁇ ся ⁇ означает себя. Один раз потерял себя. Так вот, найди себя сам, обратно. Или не ясно, о чем говорю? Ясно, ясно. Думаю, как найти. И как исправить? Как исправить-то? Стой, исправлять ничего не надо. Исправлять – это возвращаться в прошлое и ковыряться в прошлом. И попытаться изменить прошлое. Прошлое – это... Ну, конечно, можно по это. Не знаю, может, и можно изменить прошлое, но смысла в этом не вижу. Делай выводы и на будущее поступай по-другому. Вот и все. Mm -hmm. Мысли-то вокруг этого просто вращаются 24 на 7, что я все перечеркнул, все старания свои да, перечеркнул. Ну что? Вот, вот переключай свои мысли не на прошлое, а на будущее. Не переживай, что ты там что-то накосячил в прошлом. А переключись на радость, что в будущем я так больше не буду делать. Ясно? Ясно. И на радость, что я в будущем э, на, намного лучше все сделаю. И на радость, что я очень многому научился благодаря вот этим ошибкам. Люба, Антон, Люба. Ну, вопросов нет пока больше. Закончились? Ну, на, на данный момент закончились. Мозги кипят? Ну, я немножко облегчился, как сказать, душу того, что я... Что-то подтвердил для себя, что-то уяснил, что-то пояснил. Мозги, да, подкипают немного, конечно. Так должно быть, я считаю. Я хотел одной что нормально сказать, а если позволить. Чего? Если позволишь, историю маленькую рассказать или время уже у тебя? Давай, давай. там писал тебе, что как это самое, я распознал этот символ, но не сразу, вот я помнишь, спрашивал, что за символы? Какой символ? А потом увидел тебя в этом, а символ, который, значит, в колонтитулах у тебя стоит, а -а -а. На, на X похожий, на хромосому или там ДНК, вот я так и не нашел ответы, что это. Но увидел точно такой же в чате, в одном чате мы с тобой там стоим, войско. Обрадовался. Но чтобы попасть в это войско, мне надо было сначала съездить в командировку в Тобольск, там засесть на карантине больше чем на месяц, обходить все музеи и купить, значит, брелок со звездой славянской. И только потом меня через месяца три, наверное, привело в это войско. А там этот красный флаг во всю стену висит. Точно таким же символом. Представляешь, нет? Ну, теперь ты знаешь, что это за символ? Ну, звезда. Нет, какая звезда? Я тебе говорю про тот символ, который в колонтитулах А, этот нет, я так и не прояснил. У -у -у. Ну, найдешь потом. Это он, в принципе, широко известен, но кто знает, тут поймет, как говорится. Ну, если я вопрос уже задал во Вселенной, значит, и ответ придет. Да, совершенно верно. Вопросы – это и есть проявление воли. Если ты даже мыслишь, в мыслях задаешь любой вопрос, ну там один-два раза, с разных сторон формируешь разные вопросы на одну и ту же тему. Что за символ? Для чего он? Какой у него смысл? Где найти информацию по нему? Почему? Mm -hmm. Почему он его использует? Почему эти его используют? И вот эти все вопросы крутишь, крутишь, крутишь, и рано или поздно тебе... То есть ты э, э, э, это, это все озвучиваешь в эфир. Не озвучиваешь, а мысли посылаешь, мысли образ. Соответственно, э, как говорится, Вселенная, она тебе потом это, рано или поздно, творец тебе даст. Через кого-то или через что-то, через какие-то события, даст ответ. Но ну, я считаю, что я не готов пока, потому что специально искал. И через картинки там в поисковике и всякое. Ну, пока не нашел. Значит, не готов воспринять угу. еще надо подрасти ну и что все все вопросы да вопросы это все да у меня вопрос так могу разместить для всех наш разговор добро обещать благодарство здраве будь благодарю